Fine. tonight, tonight. 包裹的。 Это совсем... Короче, приехали в парк уже после ралли. Это первый день участия, соответственно, завтра основной будет день. И решили проехать, ну, все равно через Лондон-Пох едем, и решили посмотреть, что и как. Как тут происходит, посмотреть ну, вот сейчас поглядим. Это чтобы понимал понимали люди, кто не ездит на ралли, как это все происходит на улице, ремонты проводят. То есть, ну, после того, как проехали, соответственно, шатры у всех в свои, с командами, и все ремонтируют. То есть им, если что-то не так, они за ночь должны до завтрашнего утра все сделать. Походу, у меня в камера садится, а аккумуляторы я не взял. О, Короче, я батарею сменил, все-таки сходил. Сейчас покажу вам гранту с Субаровским мотором, то что. Полноприводная версия, так сказать, в Гранту засунули Субаровский мотор, но на полном приводе, Субар, ну, в в общем-то, та же Субарова, просто в кузове Гранты, как таковой. Техпарк здесь такой, это, причал, грубо говоря, около, э, ну, Лондон-Кохли, как таковой, и там э, уходит такой фьорд, я не знаю, как это по-нашему называется, там, ну, то есть выход э, в Ладожское озеро, как таковое, но там находится далеко, здесь же еще и находится, раньше находился э, штаб э, э, флота как раз, и сейчас там находится музеи гора Филина. Это, то есть, грубо говоря, в горе выдолбленное помещение для военных было, ну и штаб находился <флот> флота местного. Ну вот, выглядит тогда приблизительно вот так все. То есть, куча э, машин, куча э, техничек, соответственно, у каждого свой э, в парке. Соответственно, есть э, ребята, которые ремонтируют все это дело после гонок, что-то восстанавливают, то есть срочно, э, чтобы участвовать завтра в Урале, Ну, второй день, как бы, получается. То есть, ну, вот я сейчас масштаб приблизительно покажу понимали но это еще не все подъехали да, а это часть только машин потихонечку народ подтягивается такие глобальные технические это уже класс повыше немножко автомобилей Это э, европейский кстати машина стоит просто бешеных денег просто не ну и здесь соответственно там все идет дальше. Правда, темно, ни хрена не видно. Ну и кто-то еще ждет а, приезда. То есть не все еще приехали ожидается, чтобы обслужить автомобили. Причем если что-то глобально вообще э, испорчено, то есть повреждено, то за ночь обязаны все это сделать, то есть успеть по крайней мере. Так вот я ребят где-то потерял. То есть вот как-то вот так все это выглядит. Э -э -э. Летом, конечно, лучше на белых ночах, это через полгода будет приблизительно. Но э -э, там светло соответственно, сейчас у нас темно, зима как таковая, а будет светло и ну, то есть, это самый разгар белых ночей. Как раз самое светлое время получается. Тепло, хорошо, можно отдохнуть, здесь будет вообще светло. Только вот я не знаю, парк у них здесь будет находиться или все-таки э, в Сартовала, наверное, все-таки здесь будет, в Лондон-Пухе. Здесь, кстати, все суниры, все, все остальное можно купить, но стоит это стоит каких-то диких денег. как-то вот так вот так что завтра продолжим часть народу с нами не поехала потому что там но ну, ребята просто не могли физически очнуться после наших вот этих пьянок ночных которые были закончены непонятно когда и, а завтра основной как раз день будет будет плотный и придется вставать нам часов шесть-семь вот так вот на целый день выезжать так что завтра я еще поснимаю. Кто-то тут перегазовывает что-то. Только вот, ребята, что-то найти не могу. Ваньку ну, завтра снимаю.